Я отвечу на все вопросы, которые вы зададите, именно по теме зеркал Козрева и теме зеркал МЖ и по теме тренажеры для сознания, которые пришли в 2018 году и которые способствуют развитию внутреннего мира человека и выстраиванию взаимодействия с внешним. Я сразу хочу обратить внимание, для меня нет слова очищения, обнуления. Для меня есть только обновленное состояние моего ума и моего сознания. Потому что ту информацию, которую я сейчас дам, это мои смыслы, образы, которые я получал через зеркала и которые я складывал в структуру. То есть я собирал картинки, собирал в единый пазл. Поэтому немного истории о зеркалах Козырева. Зеркала Козырева были созданы в Новосибирске. Они были созданы на основе трудов Николая Александровича Козырева, астрофизика. Они были созданы В.Л. Петровичем Казначеевым. В.Л. Петрович Казначеев – это российский ученый в области медицины, биофизики, экологии, социологии, педагогики, доктор медицинских наук, академик РАМ Иран, профессор, советник при дирекции СОРАН Новосибирской и России. Зву, знаковое научное достижение Владимира Петровича Казначеева явление межклеточных дистанционных электромагнитных взаимодействий в системе двух тканевых структур. Суть открытия заключается в возможности передачи биологической информации от одной культуры клеток к другой. Ну, я так скажу, что это взаимодействие передачи информации от одного к другому. Именно про Владимира Петровича Казначеева и о его Порядка 800 научных трудов можно ознакомиться. Это уникальные труды, уникальная информация. Конечно, много информации, она закрыта от людей, потому что были затронуты очень интересные темы. Далее, следующий ученый, на базе которого основывались создание зеркал Козырева, это Николай Александрович Козырев. Николай Александрович Козырев, астрофизик, доктор физико-математических наук, ваш петербургский ученый. Также он занимался исследованием космоса в научном, в Крыму. Козырев разработал теорию времени, согласно которой время, величина не абстрактная, а имеющая направление и энергию. При этом время воздействует на наш мир и является дополнительным источником энергии, не дающим наступить тепловой смерти Вселенной. Главные постулаты теории Козырева, время воздействует на любые процессы, является их необходимой составной частью. Все в природе происходит либо с выделением, либо с поглощением времени. Время является источником энергии. Время – это активная субстанция, которая поддерживает равновесие нашего мира. Также направленность времени от прошлого к будущему может меняться. Я не буду тоже останавливаться, потому что об этом можно долго рассказывать, вести беседы, потому что созданы много справочников, даже уже созданы сборники, трактовок разными учеными времени, и оно все разнится. Поэтому мы занимаемся изучением пространства времени Козырева-Казначеева, именно ихних кластеров, куда выходило их сознание, где они черпали информацию о тех или иных исследованиях, данных, материалах, образах. Следующий слайд. На нем Александр Васильевич Трофимов, генеральный директор Международного научного и исследовательского института энтропокологии, председатель ученого совета, доктор медицинских наук. Этот институт на самом деле на сей день работает, так сказать, живой. В Новосибирске находятся именно в спирали и ведутся разработки по новым технологиям космобиотрона. Они занимаются статистикой, замерами, вот, поэтому все это функционирует. С Александром Васильевичем Трофимовым с 2014 года у нас было очень много соприкосновений. Совместно написано 4 научные статьи и опубликованы человек зеркала Вселенной» в коллективной монографии. Также проведена конференция, единственная по зеркалам Козырева, «Музей космонавтики». Это международная научная конференция, на которой мы принимали участие и мы ее организовали, где были... Ну, было освещено все именно по теме зеркал Козырева. Это единственная конференция именно по зеркалам Козырева в России. Далее слайд, вы видите спиральные зеркало Козырева. На слайде видно спиральную конструкцию, которая размещена в Новосибирске, в которой мы также принимали участие в каких-то экспериментах совместно с ними проводились набор статистики. Это однослойная конструкция алюминиевая с определенным сплавом алюминия. На данных слайдах видно Таисия Кузнецова, Ольга Осеева. Это контактеры, которые более 30 лет посвятили исследованиям. Также были другие контактеры, мужчины. И один из контактеров это Дмитрий Безбородов, которого, увы, уже в живых нету. Который получил информацию о настоящем истинном зеркале Козырева. И в 1989 году на английском языке есть книжка, нам ее подарил Александр Васильевич Трофимов, где опубликована фотография и статья о том, что Дмитрий Безбородов, контактер, получил информацию о спиральной конструкции и, выйдя из зеркала, тогда не было еще спиралей, он произнес, что спиральная конструкция будет именно зеркало Козырева 12 метров, длина и высота 2,80 и определенный сплав алюминия. Вы видите на слайде, что в этой конструкции можно размещаться не одному человеку, и поэтому это проводились коллективные медитации, четко подбирались люди по возрастным категориям, по месяцам, знакам зодиака, потому что это очень важно, когда человек входит не один, а коллективом в одно и то же зеркало. Далее были созданы геомагнитные камеры, вот такие большие камеры, значит эти камеры назывались космобиатроны, в этих камерах происходило ослабление магнитного поля Земли в 600 раз. На сей день, увы, этих камер нету, их порезали, исследования были закрыты. Ну, я думаю, что кому-то это было невыгодно, потому что можно было положить ДЦПшного ребенка на 15 минут, и ему хватало спокойно себя чувствовать там 3-4 месяца. Материалов тоже на сей день пока этих нету, по этим камерам. И Александр Васильевич инициировал в прошлом году исследование вертикальной, э, вертикального космобиатрона, поэтому ведутся в Новосибирске вот именно исследования по вертикальной конструкции. На сайте новосибирском Ника можно ознакомиться с, с определенными исследованиями именно по новой конструкции тоже. Далее, зеркала Козырева ⁇ это искусственные места силы, и они стоят в определенных точках. За мои 12 лет исследований и посещения многих конструкций по России, очень было много поездок, очень много было исследований разных конструкций. Над водой ставили в горах, там, в определенных точках. Через нас Вселенная распаковала определенные точки, где на сей день устанавливаются зеркала. Это новые конструкции с новыми параметрами, с новыми свойствами алюминия. И их назвали, мы с Александром Васильевичем, пространственные тренажеры космического сознания человека-зеркала МЖ, мегагалакси. Что же происходит в этих конструкциях? Значит, в этих конструкциях происходит ослабление электромагнитного поля Земли. Далее, когда человек находится в этой конструкции, у него происходит взаимодействие с информационным полем. Также он четко может считывать информацию, целенаправленно получать информацию по своему правильному, качественному запросу. Также раскрываются сущности физиологических и психологических ресурсов и резервов организма человека. Можно использовать остановку внутреннего диалога. Я не все здесь перечислил, потому что в процессе наших исследований начали открываться новые методики по трансформации родовых программ, по трансформации кармических задач по запросу данного человека для своей ситуации, своей методики. Поэтому новые зеркала уже работают по новым методикам, которые именно дают пространство через зеркала МЖ. Что происходит в зеркалах Козырева, в зеркалах МЖ? Попадая в зону действия зеркал, мы, человек дополнительно получает жизненную силу. То есть дополнительный ресурс. Ресурс очень важен для нашего нынешнего состояния, потому что в процессе наших исследований мы стали обращать внимание и ну, чувств, через чувствование, через ощущение, что наша душа, ну, как бы просматривая структуру в разное время, наша душа очень, ну я так, может быть, грубо скажу, растратила свой ресурс именно души в разных воплощениях и получается, что в нашем материальном мире у нас не хватает того ресурса, чтобы справиться с теми или иными заболеваниями, считывать информацию по нашему пути, так сказать, света. Поэтому восстановление ресурса очень важно. Значит, цель зеркал не только снабдить человека дополнительной энергией, но и гармонизировать ее циркуляцию в человеческом организме. Также многие проходили тестирование, видите, какая у вас система что происходит после зеркал? Можно посмотреть, допустим, когда человек применяет какие-то практики, какие-то методики, технологии. И зеркала очень хорошо это проявляют, потому что, допустим, один из последних таких очень ярких примеров приходит мужчина. Наши специалисты делают тестирование на кардиоритме Lotosonix уходит интерпретацию дает уходит зеркала выходит у него показатели порядка 50 процентов после зеркал поднялись он уходит домой социум через четыре дня он приходит опять показатели опять на том же уровне на котором, с которыми он пришел в данный момент опять зеркала пошел после посещения опять зеркала на 50 процентов также он раза 4 5 приходит мы в итоге задаем вопрос, что же происходит в социуме у него и что, какие технологии он воспринимает. Естественно, человек начал нервничать, потому что он понимает, что он куда-то кому-то заплатил огромные деньги. А в итоге получается, что его система не удерживает тот ресурс, который он получает. И поэтому зеркала МЖ способствуют тому, чтобы человек восстановил свою батарейку, свой ресурс и далее мог этим ресурсом распоряжаться. Это основные задачи. и Далее, зеркала не лечат. И люди должны понимать, потому что много разных видеороликов в интернете, которые говорят, что зеркала лечат. Нет, зеркала способствуют восстановлению ресурсного состояния. А как вы этим ресурсом будете распоряжаться, как вы будете себя исцелять, это уже задача каждого человека индивидуально. Поэтому зеркала МЖ способствует энергоинформационному обмену с истинным истоком, гармоничным переходом из одной мерности в другую, насколько готово сознание путешествовать по мерностям, качественному приему передачи информации, то есть это телепатически можно передавать информацию, раскрытию возможностей человека, Материализации мыслей, гармонизации биоритма всего организма, активации экстрасенсорных способностей, запуску механизмов самовосстановления саморегуляции, раскрытию личностного потенциала для воплощения реализации идей. Вот эти вот качества дают и способствуют зеркала раскрыть. Нами значит, созданы в 2018 году. До 2018 года у меня был один проект, который я увидел, что он не перспективный, и нет того качества получения информации, а мои вопросы заключались в том, что я тем не обладал ничем, и мои возможности, мне было интересно раскрыть мои возможности. Но дальше раскрыв свои возможности, свое видение, мне стало интересно выходить в информационную библиотеку в определенный кластер и получить, запросить проект. И сложить этот проект структурно. Вот, и поэтому мне, стали, мне стала приходить информация о новых конструкциях. И первая конструкция, которую мне пришла, это пришла большая спираль, двухслойная, каркасная. Такая же стоит здесь у вас в офисе, их две левая и правая. Кстати, в таком варианте большие две спирали стоят единственные в мире в этой точке, только у вас в Петербурге. В Калуге стоят две малых спирали в определенной точке, в Москве у нас стоит большая и малая. Поэтому все они работают в тандеме двух спиралей очень хорошо и качественно. Но у каждой точки есть свое пространство, свое порта, свой, свой портал. Поэтому он индивидуален. То, что здесь происходит, происходит исцеление на микро-макро И поэтому самое главное, это намерение человека, который идет в зеркала даже в любой точке, которые расположены по нашей системе. Вот. Много производилось замеров. На данном слайде Каюкина Ольга Ивановна, кандидат медицинских наук, которая тестировала мой мозг и мозг других исследований. На основе этих исследований были опубликованы научные статьи, где мы видим, и она предполагает, что энергетические потоки ID, направленные к макушке головы, могут выходить за ее пределы, и тогда возможен контакт сознания оператора с внешним информационным полем. Это тоже можно ознакомиться более подробно на сайте. Также нами были получены входы и выходы методики, значит, захода и выхода по спирали, так как спирали 12 метров. А 12 метров это особенное число, которое имеет определенный смысл. Далее я обращу внимание на него. Поэтому здесь в левую спираль вход, далее в правую спираль вход. Далее, значит, на слайде мы видим, что все зеркала мегагалакси ориентированы по горизонтам света, даже горизонтальные и вертикальные. Заход в зеркала с востока. Поэтому, когда человек садится в большую спираль или в малую спираль, он начинает в правую сторону крутиться, двигаться, выбирая свой фокус на данный момент времени. Поэтому все зеркала имеют ориентацию. Также были получены информации от Козырева в научном. Обратил внимание на туманность Андромеды. Ну, то есть он меня как бы мысленно обратил. И у меня пришла идея создания Андромеды. Андромеда у вас тоже расположена в центре зала. значит, Соединены, так сказать, нисходящий и версходящий поток. У вас значит, здесь стоит маленькая Андромеда высотой 2,40 Такая же Андромеда стоит у нас в Москве и в Новосибирске. То есть одинаковые сплавы, одинаковые размеры. И буквально 29 декабря мы установили новую Андромеду в Москве, уже высотой 2,80, тоже каркасную двухслойную, два разных слоя алюминия, а между слоями воздух. А воздух является диэлектриком. Опять третья составляющая. В центре это находится Андромеда. Говорится, вход с одной стороны, выход с другой стороны. Это полуспиралевые такие, как инь-янь, так называемые. И энергия точно так же здесь работает. Заходит с двух сторон энергия, заворачивается в спираль, в двухстороннюю, вверх-вниз. И потом столбом идет энергия. В основном энергия такого, как серебристые нити такие, такого цвета. Бывают золотистые нити, вот как энергия так вот идет. Но чаще всего это вот серебристые нити с таким сиренево-фиолетово-голубым, вот таким вот разноцветным, как радуга, почти, почти как радуга цветом. И в спирали заворачивается, и верхний такой идет поток. Очень сильный. Это зер зеркала спирали, левая и правая. Это левая спираль заход, 12 метров, и та правая тоже 12 метров. Лучше всего, говорится, тот, если мужик, мужчина заходит, да, ему лучше пройти сначала через левую спираль и потом идти на В Женщине лучше идти наоборот, с правой спирали, а потом идти в левую. Ну, вот так вот как бы формируется у нее гармонизация, то, что не хватает и там мужского, и там, чего то женского, допустим. Сначала гармонизуется, а потом уже, когда заходишь, мужчина заходит в правую свою спираль. У него идет просто усиление, более мощное усиление энергии. Тем более, что когда мужчина заходит в левую, то происходит еще чистка организма. Ну, такой бионастрой идет, чистки. То же самое происходит у женщины, только в обратном порядке. Также горизонтальные зеркала. Зеркала у нас ориентированы по, значит, головой по горизонтам света. Восток стимулирует активность или устремленность, укрепляет веру в себя и высшие силы. Север это исцеление. Сюда входит исцеление моральное и физическое. То есть есть стрессы, то есть стрессы, психические болезни, травмы и раны не страшны, если спать головой на эту сторону. Далее в Запад развивается левое аналитическое полушарие мозга. Юг понижает естественное старение тела, поскольку энергетика в организме человека начинает протекать более медленно, благоприятные изменения в жизни тоже происходят. Поэтому четыре конструкции. У вас здесь расположены две конструкции. Одна на восток, другая на север. Следующее еще зеркало горизонтальное. Вот там рефлектор стоит, сплошной рефлектор. Так длина двойное зеркало, кстати, все эти зеркала тоже двойные. Здесь двойное, как видите. Вот здесь очень интересная энергия идет, будем говорить так. Вот сколько там несколько раз был в но все время какие-то чувства радости. Вот. у других спрашивал у людей там, кто что, да, как-то это на веселит даже. То есть энергия это с таким вот хорошим добрым таким радостным чувством мягким. Вот. Следующая, вот еще одна зеркальная установка, тоже э, цилиндр, но с другим рефлектором, сетчатый рефлектор. Здесь более насыщенная энергия, причем такого золотистого, тепло-мощного золотого света. Только ложишься, и сразу начинается тепло, моментально. Вот, он закрывает тебя всем этим, поглощает золотой свет. Это так я чувствовал несколько раз. Пока вот собирали здесь, устанавливали, и потом еще, когда уже прошел там, период времени, когда здесь они вошли в гармонию, сами по себе все установки, потому что у них вся настройка шла. Также опубликована научная статья в подтверждении, что происходит сердечно-сосудистой лимфатической системе, именно в горизонтальных зеркалах во всех четырех. Тоже это можно статью на сайте или в монографии ознакомиться. Также у нас пришла идея создания конструкции «ку-поль». Мы, когда в зеркалах я начал получать и расшифровывать совместно с Оксаной Викторовной информацию, мы обратили внимание на слово «ку-поль». То есть мы стали обращать внимание на образы, смыслы. Потому что образы, смыслы и то, что мы изрекаем, образы и смыслы, они первичные. Потому что как мы потом будем это доносить? Поэтому Q я здесь онлайн, я на связи, а Поль это полостная структура. Поэтому мы соединили две технологии, связи с божественным и гексагональную полосную структуру. То есть мы создали такую батарейку. Но интересно, что в этом куполе, когда человек стоит стоя, то он может ощущать. Очень интересные выходы во все мерности, опять, насколько готово его сознание, потому что идет работа именно вокруг нашего сознания, вокруг сердечного центра. Вот, ну, вот такие вот конструкции у нас она находится в единственном экземпляре в Москве. Также в единственном экземпляре находится галактический резонатор. Резонатор — это реальность, в которой есть возможность усиления состояния, при котором исполняются ваши желания. Резонатор способствует активации вашей интуиции, вашего сознательного поведения, ваших реальных возможностей, которые помогут исполнить задуманное. Это не моя, а не наша конструкция. Это конструкция Сергея Николаевича Греевцева, биофизика, исследователя, Значит, первая конструкция, которую он создал, она была восьмигранная, стояла 16 зеркал В данной конструкции это шестигранник и стоит 12 зеркал Таким образом, в каждой конструкции, если посмотреть параметры и составы алюминия Мы везде увидим величие цифр 963 и 369 Далее, следующая конструкция, тоже она является пока в единственном экземпляре Все знаете Айцена Стардамуса но дело в том, что в процессе исследования мы опять получаем информацию и получаем информацию о кресле Настардамуса. Потому что кресло имело определенный орнамент и имело определенные свойства. Оно состояло из бронзы. И поэтому, когда Настардамус садился на это кресло, у него происходила гармонизация внутреннего мира его. А яйцо гармонизировало и отсекало электромагнитное излучение во внешнем пространстве и наполняло... Я выстраивала его тонкополевые структуры в гармонию. А у нас, у нас уже пришла идея совместить эти три технологии и совместить опять купольную систему сверху. Поэтому у нас получилось новое название, новая конструкция, и мы ее назвали Я-ЦИ. Я -ЦИ». я это гармония того, что во мне заключено, что от жизни нужно взять, обрести и воспринять. ЦИ — это жизненная энергия. Поэтому э, все конструкции, которые я здесь показываю, они приходили в определенной последовательности, в определенный день. И все названия, они имеют смысл и образы. Поэтому это очень важно, когда человек начинает считывать информацию, и расшифровывать ту, те образы и те смыслы, которые он получает. Далее, значит, в процессе наших исследований стал анализ всех зеркал, которые находятся в России. И оказалось, что они э, входят в определенную систему. Ну и пришло название Метагалактика создает систему зеркал МЖ Здесь мною нанесены и проанализированы все конструкции, которые стоят в России. Проводятся значит, эксперименты с русским философским движением, и зеркало установлено в центре Москвы для исследований смыслов образа времени. Нас, пять мужчин, вот, в определенное время встречаемся уже второй год. В этом году мы отказались от концепции, от теории разной. Мы пришли к чувствованию, к ощущению, ну, чтобы через ощущение чувствования познать время. И уже тогда выдать понимание нашего сознания, наших мыслеформ, что такое время. Ну, другого уровня, может быть, другого времени. Потому что много опять времени вынесено, конечно. Зеркала стоят закрыто, ну как оно стоит на Альхоне. Малая конструкция левая или правая, там я не помню, стоит в определенной точке. Стоит под горно-алтайском спираль. В Калининграде, в Крыму стоят. Это зеркала не для посещения. Это, как мы осознали, зеркала стоят для того, чтобы происходила именно гармонизация духовности России. Вот. те зеркала, которые можно посетить, их можно посетить в Новосибирске, но не в институте. Продублировалась точка в октябре именно в определенной точке Новосибирске. У Александра Васильевича зеркала не находятся под исследовательским, там нет посещения, поэтому позволено вселенная посещать в Москве, в Петербурге, в Калуге и вот у вас ну, в Петербурге и в Новосибирске там. Вот. Поэтому в Калуге очень интересные выходы и связь с информационным полем, потому что там Циолковский. И поэтому, когда мы формировали там, когда я устанавливал зеркало, получилось, что пришел хранитель. Может быть, это Циолковский, может быть, еще что-то. И девочка, которая там, Оксана, она является хранителем того портала. В, в Новосибирске тоже является Максим хранителем этого портала. У вас Рада. Вот, хранительница этого портала, поэтому вот такая вот система э, сложилась. Та система, которая, где зеркала не посещает, там есть хранитель. Естественно, я имя ну, не имею права называть, потому что идет своя работа, и поэтому очень огромная. Это зеркала, которые э, стоят в Калуге, две спирали, именно две спирали в таком же виде, как у вас. Это зеркала Андромеда, которая была установлена в Новосибирске. Она установлена на улице Большая, 254, корпус 1. Туда люди приезжают с разных тоже регионов, близ лежащих. Это зеркала, которые у вас были установлены. Сборка зеркал здесь у вас в офисе происходила 5 дней. И первый день, когда мы стали собирать, мы тоже ощутили, что пришли, почувствовали, что пришел наставник этого пространства. И он нам показал, что вот в таком виде мы должны были собрать в первый день Андромеду посреди зала. Она так и стоит, эта Андромеда выставлена. То есть не я это захотел, так взял, поставил и все работает. Как люди понаставили разные конструкции, допустим, и они работают сами по себе, не считают, что работают. Нет, это система. Эта система, и эта система, она дана божественным началом. Далее уже происходило, что сборка шла другие дни. Потом даже показали, что эти конструкции мы должны... Последний день, там, пятый день, мы их должны были помыть. И мы их целый день мыли. вот Мыли, насколько мы могли. Но это было все показано, все это происходило. Вот такие конструкции созданы, и создана система. Далее я... Покажу мои варианты расшифровки смыслов, образов, мои запросы э, за последние 4 года. И я расскажу, что сложилось и какие возможности каждый человек э, может, э, используя зеркала, получать ту или иную информацию и производить корректировки. Да, э, много смотрят роликов, хочу обратить внимание, это может происходить не за один раз. Может быть какой-то ряд, потому что к нам люди, которые ходят, они ходят несколько раз, потому что они корректируют информацию. Сегодня один смысл, образ пришел, он сформировал эту картинку, завтра другой. И поэтому получается, что у меня получился проект сложить за 4 года. Поэтому полученная, расшифрованная информация в зеркалах МЖ. Ну, первый мой вопрос, который стоял в 2018 году, откуда мы взялись, и откуда исток, и откуда все происходит за рождение нашей жизни. И поэтому я поехал, мне, ну, не я, мне посоветовали поехать в Пулковскую обсерваторию. Человек из Петербурга, есть у вас уникальная женщина Татьяна Михайловна Сырченко, главный редактор газеты «Аномалия», она говорит, Сергей, езжай в Пулковскую обсерваторию, я позвоню, тебя там пустят, где был Козырев, походи, почувствуй, поощущай. Ну, я походил, поощущал, но у меня как-то бы как ничего как бы, сильно не задело. И у меня приходит мысль поехать на могилу Козырева. Я потом не вернусь к этому памятнику, потому что то, что мы с вами делаем, каждый человек, это уникально. И каждый мыслитель, каждый ученый, он несет такую колоссальную информацию. Но есть одно «но». Я к этому вернусь. Поэтому вот кому-то из родственников, пришла такая идея создать вот такой памятник. Это равносторонний крест. Это и есть начало-начал. И далее, значит, на могиле Козырева появился образ Козырева в моих мыслеформах. Ну, как сказать, моя выдумка, да. И показал он такую каплю, летящую по пространству, которая попадает в спиральности и начинает делиться налево и направо. И здесь уже мой анализ начал работать плюс и минус. Дуальность, плохо-хорошо, вот. Вот первичная капля, как он показал. Далее нейтрино, антинейтрино, фотоны, все имеет вот такую структуру идентичную. Далее следующая поездка была в Крымский полуостров, научный, астрофизическая обсерватория. Она была с Александром Васильевичем Трофимовым, где мы тоже считывали информацию, и на данной картинке... Вы видите, за столом виноград в этом месте, в этой квартире у профессора Бобовой. Бывал часто Козырев, бывал часто Казначеев после смерти Козырева. Вот. Но напротив меня как раз Александр Васильевич сидит и говорит, что ты видишь? Я говорю, Козырев пришел в образах. И знаете, за стенкой никого не было, там комната, падает икона. Но мы как бы на тот момент до конца, пока мы не познали и не раскрыли. И уже потом, через какое-то время, я понял, что информация будет раскрываться через этот эгрегор. Вот. И я ее, в принципе, раскрыл. А далее, что было? Возле телескопа я получаю три кар... стол длинный. И за столом я увидел Козырева, Казначеева и Гумилева. У нас была с одной группой поездка в Академию в Институт Гумилева, в Астану, но нас там выслушали, вот, но мы не, они не поняли, для чего мы приехали. Вот, то есть нужно еще тоже понимать, для чего мы едем, что мы делаем и что, что для нас это, ну, как бы, какая информация придет. Значит, Козыреву вопрос я задал, нужна структура, нужна информация. Ответ я получил в своем сознании, что информация будет приходить по мере того, как люди будут готовы. Вот. Казначеев, естественно, он нам дал информацию, что нужно изучать те труды и увидеть в этих трудах картинку за кадром. Потому что каждый мыслитель он выдает информацию через свою мыслеформу, но он может информацию исказить. Потому что или кто-то его отвлек, или ну, отвлекли его внимание, и поэтому он мог от той информации, которая ему идет. Потому что каждый ученый, каждый исследователь, и даже ну, многие, мы многие люди, да, откуда-то же получаем информацию. И поэтому, когда нас отвлекает, мы можем из того, ну, как бы внимание отвлекли, и уже не получить ни, ни того уровня, ни того качества информации. Поэтому я поставил задачу получить и расшифровать вот эту вот информацию качественно. И получить подтверждение, что это так. Ну, Гумилев, здесь картинка такая, она не цветная, потому что для меня это была непознанная философия. И познание смыслов образов сложить через философию. И поэтому мне пространство дали знакомство с русским философским движением, где мы начали познавать эти смыслы образа и складывать картинки. Также были картинки «Возмущенная вода, спокойный ровный космос». Опять три картинки. То есть, если человек находится в неком раздрайве, это возбужденное состояние. Спокойное состояние – спокойное состояние. Ну а космос – это уже умиротворение, спокойствие такое.